Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас самое бомбическое видео, потому что я вам расскажу, как избавиться от ВСД, невроза, тревоги, панических атак самому навсегда, без таблеток, без клиник. Все наверняка ждали это видео. Все, каждый внутри себя мечтает о том, что вот кто же бы меня взял за руку и да показал бы, как из этого состояния выйти. И я сейчас вам буквально на пальцах все это объясню, без всяких там метафор, без всяких там аналогий, а конкретно скажу, что вам нужно делать, как это делать и почему это сработает в вашем случае. В первую очередь, давайте определимся, что общего между этих проблем. Это все можно объединить названием «тревожное расстройство» в той или иной степени. Просто у каждого оно может быть разное, потому что каждый находится на своем этапе. Этапов несколько. У вас могут быть панические атаки, пугающие симптомы, проблемы с сном, аппетитом, утомляемостью, повышенная тревожность. В одном из трех направлений это страх за свое здоровье ипохондрия, страх за свою психику, страх за отношения окружающих, это социофобия. И, соответственно, другие вытекающие проблемы, с усталостью, с негативными эмоциями. И вот с симптоматикой, которая у вас постоянно возникает в теле, и у каждого она разная, все потому, что есть набор этих симптомов. Я вам сразу скажу, что это симптомы страха в теле. То есть, ваше сердцебиение, головокружение, напряжение, сдавленность в висках, шум в ушах, пересыхание комы в горле, сдавленность груди, дискомфорты, дрожжи, позывы в туалет, дискомфорты в животе, слабость в ногах, шаткость походки, дереализация. Все это симптомы страха в теле, не более того. Поэтому-то вы не находите никаких проблем, обращаясь в больнице. Поэтому здесь нам нужно распределить любую вашу проблему на составляющие. И здесь всего несколько моментов. Панические атаки – это отдельная проблема, с которой мы сейчас с вами разберемся. Следующий этап – это работа с вашей тревогой. Потому что ваша бессонница, ваше ухудшенное самочувствие, ваши проблемы с аппетитом – это следствие вашей тревожности. Потому что нервное напряжение мешает заснуть, дискомфорт в животе не дает состоянию, то есть вы не хотите кушать, а утомляемость связана с тем, что постоянно – Выброс адреналина, который постоянно будоражит вашу вегетатику Приводит к тому, что вы тратите очень много калорий А кушаете и делаете столько же дел, сколько и раньше А то и кушаете меньше Отсюда дефицит, отсюда люди теряют вес Отсюда ваша постоянная утомляемость к концу дня Ну и плюс эмоционально, вы же постоянно эмоции испытываете И от этого тоже устаете Следующее, это ваши симптомы Это тоже следствие вашей тревожности У вас есть определенный уровень тревожности на сегодняшний день Который выше, чем был у вас раньше когда этих симптомов не было. Возьмем любого человека, повысим его тревожность. У него будут те же самые симптомы, что и у вас. Это наблюдается сейчас... Во всех, во всех, у всех людей, грубо говоря, у кого есть тревожность Поэтому мы не работаем Запоминаем, мы не работаем с аппетитом, со сном, с утомляемостью Это бесполезно Пока есть тревожность, эти проблемы будут и будут прогрессировать Мы не работаем с симптомами Это бесполезно, потому что любые симптомы страха Это естественные реакции вашего организма Если у вас возникает адреналин Он провоцирует повышение сердцебиения, повышение давления Различные ощущения типа гипервентиляции, нехватывания воздуха, сложности сделать глубокий вдох. Это все физиологически обосновано. Ваш организм при этом работает совершенно правильно. Просто вы пугаетесь этих симптомов, вы считаете, что они дискомфортны, но это все совершенно нормально. Единственное, что это приводит вас к определенному образу жизни, который ухудшает ваше самочувствие и повышает дальше вашу тревожность. Но... Мы не работаем с симптомами, мы не работаем с бессонницей, с утомляемостью, с аппетитом. Мы работаем с первопричиной этих проблем, с вашей высокой тревожностью. Запишите это себе. Следующий этап – панические атаки, высокая тревожность и негативные эмоции. Дело в том, что из-за накопления негативных эмоций, повышения уровня эмоциональности, потом уже начинает повышаться тревожность. Не у всех бывает так, что у человека, например, ипохондрия, и он вообще эмоционально очень был такой спокойный и так далее, но вот тревожность у него накопилась. Но в большинстве случаев, когда снижается тревожность, эмоциональность человека возрастает. Поэтому сейчас мы с вами говорим о трех этапах работы. Избавление от панических атак. Снижение вашей тревожности, избавление от негативных эмоций. Это то, что вам нужно пройти и проработать. Представьте, вы просыпаетесь с утра. У вас нет никаких переживаний, куда там сегодня идти, что делать, нет переживаний за прошлые какие-то ситуации. Вы просыпаетесь в нейтральном эмоциональном состоянии. У вас нет негативных эмоций, вас ничто не раздражает. У вас нет никаких симптомов физических, потому что нет тревоги, которая их раньше провоцировала. У вас нет панических атак, потому что у вас нет тревоги, которая запускала симптомы, которые запускали потом паническую атаку. И вы чувствуете себя как обычный, нормальный человек вы радуетесь каждому вашему дню и именно на это мы будем сейчас с вами ориентироваться в течение каждого вашего дня на сегодняшний день у вас возникают панические атаки у вас возникают постоянно тревожные реакции на это на это на это и если вы считаете что ваша тревога беспричинная я вам сразу хочу сказать что это не так в любой момент когда возникает у вас страх всегда есть события, на которые вы среагировали. Проблема в том, что вы эти события до сих пор не способны идентифицировать. То есть вы как бы пропускаете первичные этапы возникновения событий и восприятия, и чувствуете только страх. То есть по сути вы как бы чувствуете страх и симптомы, а что привело к этому, вы не сможете и не можете на данный момент отследить. Поэтому вы как бы находитесь в состоянии, когда вы такой как в тумане, ничего не видно, ничего не понятно. И поэтому сейчас смотрите дальше внимательно, я вам расскажу, как это все делать. Дело в том, что эмоционально страх возникает одинаково у всех людей. То есть, конечно, вы боитесь за что-то свое, за что другой человек не боится. Но он боится за что-то свое, за что вы не боитесь. То есть, у человека свои ситуации вызывают страх, у вас свои. И вы его вряд ли когда-либо поймете. Но между вами все равно есть общее, что сценарий возникновения страха в любой момент и у вас, и у него одинаковый. Сценарий таков Сначала возникает событие Это то, что произошло в вашей объективной реальности То есть то, что по факту в жизни случилось Еще до какой-либо вашей оценки А дальше идет восприятие Это ваша оценка То, как вы оценили произошедшее событие Если вы его оценили как опасное В том или ином ключе Например, опасное с точки зрения вашего здоровья Опасное с точки зрения вашей психики Опасное с точки зрения отношения окружающих к вам То в этот момент у вас естественным образом возникает эмоция страх после того, как эмоция страх возникла, ваш мозг понимая, что возникла эмоция страх пускает сигнал надпочечником на выброс адреналина и в результате у вас возникают уже симптомы страха в теле то есть во все это совершенно подвержено такому определенному сценарию когда у вас возникают симптомы страха в теле те у кого сейчас есть панические атаки у вас происходит следующий момент вы начинаете воспринимать Опять же, повторно, да, то есть вы сначала восприняли событие, произошедшее как опасное, возникли симптомы, и вы восприняли свои симптомы, вызванные страхом, как опасные, с точки зрения нескольких последствий. Что часто инсульт, инфаркт случится, в обморок упаду, задохнусь, потеряю контроль, сойду с ума, или люди подумают, что я не нормальный или не в себе. И в этот момент вы запускаете цепную реакцию, вы испугались симптомов страха, они усилились. Страх усилился. Страх усилился, усилил симптомы страха. И так это доходит до паники. Это и есть паническая атака. Для того, чтобы это прекратить в моменте, вам нужно просто правильно воспринимать симптомы страха. Во-первых, понимать, что это они. Понимать, как они вообще физиологически у вас возникают, эти симптомы. И почему эти симптомы к тем последствиям, за которые вы боитесь, не могут привести. Как только вы в этом убедитесь, у вас тут же, в этот самый миг, пропадут панические атаки. И уже в следующий раз, когда опять же цепочка начнется, вы столкнулись с событием, восприняли его как опасное, возник страх в теле физически, вы почувствовали симптомы страха. И в этот момент... Вторичного страха уже не возникнет, потому что вы перестали воспринимать возникшие симптомы как опасные и перестали запускать эту цепную реакцию. Поздравляю, в этот момент у вас пропадают раз и навсегда панические атаки. Больше вы с ними никогда в жизни не столкнетесь, потому что вы до этого сами создавали свои панические атаки своим неправильным восприятием тех симптомов, которые возникли от страха. На этом этапе вам нужны карточки восприятия. О том, как эти карточки восприятия сформировать, получить и сделать, я расскажу в конце этого видео, поэтому обязательно досмотрите. Следующий этап – это работа на том уровне, когда у вас возникает страх. В чем проблема на сегодняшний день? У вас много тревожных событий. Они сформировали вашу повышенную тревожность. Вы боитесь за это, за это, за это, за это, за это. И это все большой ком ваших тревожных событий. Этот ком не весь, но часть его появляется, проявляется каждый день. Мы живем достаточно однообразной жизнью. И поэтому многие события у вас можно разделить на три или четыре категории. Ежедневные. Еженедельные, ежемесячные, ежегодные То есть событие может происходить изо дня, в день, изо дня в день Например, как я себя буду чувствовать в течение сегодняшнего дня А вдруг мне станет плохо Это событие повторяется у вас каждый день Следующее это еженедельное. Например, мне нужно идти там в конце, в конце недели сдавать отчет Я переживаю, как примут мой отчет Это еженедельно Ежемесячно мне надо идти на родительское собрание А вдруг про моего ребенка что-то плохое скажут и это ежемесячно, ежегодно. Как я себя буду чувствовать на Новый год, смогу ли я там с друзьями нормально общаться и так далее. То есть у вас ситуации все повторяются с какой-то периодичностью. И пока вы в своей ежедневности не уберете все эти тревожные ситуации, они будут повторяться, ваше состояние будет ухудшаться, симптоматика будет ухудшаться. Что же делать? Нужно сократить количество этих тревожных событий, которые возникают в течение дня. И вы спросите, как? Ответ конкретен и очень прост. Вам нужно поменять ваше восприятие к этим тревожным событиям. Вам нужно сначала эти все события, которые представляют ваш ком, зафиксировать. Это набор ваших тревожных событий. Зафиксировать это надо по АБЦ-схеме когнитивно-поведенческой психотерапии, отделив... События, восприятие и реакцию. И таким образом вы создаете определенный набор всех ваших тревожных событий. Вы, грубо говоря, оцифровываете все свои текущие тревожные реакции. После этого вам нужно брать каждую ситуацию и менять к ней восприятие. Переводить из разряда опасных в разряд нейтральных. Есть целая технология, которая разработана для этого. Эта технология направлена на изменение вашего восприятия к любому тревожному событию. Эта технология помогла уже сотням моих клиентов, которые прошли мой курс психотерапии, в которых мы внедряли эту технологию в их жизнь прямо каждый день, разбирая все их тревожные события, и поэтому такие хорошие результаты получали. Это же сделать вам нужно самостоятельно. Вам нужно научиться отделять Планы на будущее, потому что это отдельное тревожное событие. И произошедшие тревожные события категории увидел, услышал, почувствовал, вспомнил. То есть то, что уже произошло. Когда событие произошло, для вас это неопределенность, и вас это пугает. Вы объясняете случившееся какой-то одной пугающей причиной, и возникает страх. Таков алгоритм возникновения страха у невротиков. И у вас в том числе. Следующее направление, когда вы что-то планируете. Здесь вам гораздо понятнее будет, потому что как только вы строите какой-то план, вы тут же видите, негативный сценарий в этом плане. Например, подумал пойти на улицу а вдруг мне станет плохо. Подумал лечь спать, а вдруг не смогу заснуть. Подумал поехать на машине, а вдруг попаду в аварию. Подумал сдать документы, а вдруг мне их не примут. Подумал сдать экзамен, а вдруг я его завалю. Множество планов, в которых вы видите негативный сценарий, и в него верите и возникает страх. Это алгоритм возникновения страха у вас на данный момент. Для того чтобы поменять восприятие к своим планам, вам нужно найти все возможные варианты исхода этого события. От самого плохого до самого хорошего. Как только вы это делаете, ваша уверенность она начинает равномерно распределяться между всеми вариантами. И за счет этого снижается уверенность в негативный сценарий. И снижается тревожность за будущее. Когда вы находите совокупные причины произошедших событий, вы, соответственно, начинаете воспринимать их спокойно, переставая объяснять их одной причиной и начиная объяснять их совокупными причинами. И воспринимаете спокойно и естественно, потому что перестаете верить в одну единственную пугающую причину того, что случилось. Для того, чтобы это все применить, ведь множество сейчас людей говорят, вот работайте вот по этой технологии, возьмите эту методику, возьмите вот эту технику. И они в большинстве случаев направлены на тот период, когда уже страх возник. Я же вас призываю работать над тем, чтобы страх не возникал. Представьте себе, сегодня вы за что-то испугались, и вы зафиксировали эту тревожную ситуацию, вы ее разобрали, как я и сказал, по этой технологии. И на следующий день эта ситуация повторилась. Но вы теперь ее воспринимаете спокойно. И она может пролететь мимо вас, вы даже не заметите, что вы на это среагировали. Многие клиенты, когда мы спрашиваем у них, какие у них состояния, как они меняются, они начинают задумываться о том, что они оказывались в тех ситуациях, которые их пугали. И после проработки они ничего не почувствовали в эти моменты и даже не смогли как бы... А проанализировать это То есть они просто посидели с друзьями Отлично провели время И только потом поняли Что раньше они за это тревожились перед, перед встречей, во время встречи А здесь все прошло хорошо И когда ситуация снова повторяется Они снова спокойно на нее реагируют Потому что она проработана Вы прорабатываете ситуацию раз и навсегда И таким образом делаете с каждой ситуацией И накапливаете тем самым этот эффект Который снижает вашу тревожность общую После того, как вы это сделали, вы переходите на работу с негативными эмоциями, такими как злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Скажу вам по секрету, эти эмоции вы испытываете зря, потому что они связаны с вашим неправильным восприятием поступков других людей и своих собственных поступков. Вот и все как только вы научитесь правильно воспринимать, а это значит, чтобы это не вызывало этих негативных эмоций, свои поступки в прошлом, поступки других людей, у вас перестанут возникать эти эмоции, ну или хотя бы перестанут возникать так ярко и сильно, как это они делают сейчас. И здесь у вас резонный вопрос. Вот я сейчас разговариваю, а как это мне в моих ситуациях применять? Ведь каждый из вас хочет взять эту технологию, если она такая эффективная, можно я внедрю ее у себя? И конечно вы можете это сделать, вы можете пройти курс психотерапии, но понятное дело, что это слишком большой для вас шаг, очень ответственно, очень серьезно. это надо дойти до такого состояния, что вы уже на все готовы. Но многие из вас уже на все готовы, и поэтому для вас я подготовил специально отличное решение, как вы все это можете сделать. На сегодняшний день уже несколько лет я продаю видеокурс за 5000 рублей. И многие люди его покупали, но, к сожалению, не все. И я подумал, что, блин, зачем все-таки я так делаю? Может быть, стоит сделать все это гораздо проще и доступнее. Поэтому сейчас у вас есть возможность приобрести его со скидкой в 90%. Я понимаю, что 500 рублей гораздо легче приобрести видеокурс, чем за 5000 рублей. Но все равно это будет приобретенный за ваши деньги. А это значит, что вы не просто положите его на полку, вы примените его, доведете свое это дело до конца. Уже я получил массу отзывов людей, которые узнали про эту новость, о том, что они очень рады и благодарны тем, что у них появилась такая возможность внедрить эту самую технологию в свою жизнь. Поэтому прямо сейчас вы можете с легкостью этим воспользоваться. В этом видео, под этим видео, есть описание. В описании под этим видео есть ссылка на видеокурс. Переходите на сайт, вводите email, оплачивайте. И, соответственно, сам видеокурс весь придет на ваш email, там, в течение 10 минут. Это все безопасно. И самое главное, что там в видеокурсе я полностью рассказываю про диагностику, про избавление от панических атак, про технологию снижения тревожности, про технологию избавления от негативных эмоций. Рассказываю это с примерами, рассказываю это с разборами, рассказываю это с ошибками людей. То есть это презентация, там все эти ситуации определены, рассказываю, что конкретно прям по шагам делать. Этого нет в свободном доступе на YouTube и никогда этого в свободном доступе не будет. Этот видеокурс я даю своим клиентам на курсе психотерапии в качестве домашнего изучения материалов для того, чтобы они еще раз в голове все уложили, что я им говорю рассказываю на своих консультациях поэтому прямо сейчас я вас прошу о двух важных вещах если вы хотите приобрести этот видеокурс, поставьте лайк Поделитесь этим видео с другими, может быть для кого-то это действительно будет реально спасением, потому что эта технология, она работает во всех случаях, и вы можете ее внедрить в себя. Но это еще не все. Последняя вишенка на торте для самых скептичных людей, которые считают, что с помощью видеокурса избавиться невозможно, что это ему не поможет, что это зря потраченное время, зря потраченные деньги. Я хочу сказать, что даю гарантию возврата денег. Если видеокурс вам не понравится, вы просто об этом напишите, я верну вам эти деньги. Я хочу, чтобы у каждого из вас была возможность изменить свою жизнь. Я давно разработал эту технологию, и, может быть, я сомневался в ее эффективности. Может быть, мне недостаточно было э, какой-то о подтверждении результатов да, клиентов. Но уже 6 лет я внедряю эту технологию и получаю все больше и больше положительных отзывов об изменении жизни своих клиентов. И хочу, чтобы также изменилась жизнь ваша. Давайте мы с вами вместе просто возьмем и проблему тревожного расстройства просто уберем из жизни людей. Как вам такая идея? Начнем с малого. Возьмем этот видеокурс, мы начнем применять эту технологию. И вполне возможно, что вы добьетесь сами просто сами, работая с помощью видеокурса, большие для себя изменений, Но это в любом случае будет лучшим, я считаю, приобретением для вас, за одним из лучших приобретений для вас за всю вашу жизнь. И я очень верю в вас, я очень рад за вас. Я надеюсь, что э, те, кто смотрит мои видео, те, кто мои подписчики уже давно, что это как раз тот самый момент, когда вы дождались того, чтобы я это все раскрыл перед вами. И я раскрываю это перед вами. Внедряйте эту технологию. Берите ее себе в вооружение. Занимайтесь этим. Получайте огромное удовольствие от жизни. Это просто в двух шагах от вас. Просто протяните руку и сделайте этот шаг. На этом у меня видео заканчивается. Большое вам спасибо. Пишите свои комментарии, что вы думаете про это. Я буду очень рад прочитать. В комментариях потом о ваших результатах. Всем пока.